Пойдемте. Так, где у меня журнал мой? Толмуты мои, да? Курточка у меня здесь. Вот. Ой. На всякий случай. Потому что сейчас скорее всего будем сидеть. То есть, вот мои толмуты. Сейчас мы Случка, случка, вот Пойдемте осматривать Они у нас и так В принципе все приметные Часто не спутаешь Вот Подогревы же стоят Павел Кинев, здравствуйте Евгений Ильтайев, привет всем Привет, привет, Паша Рад тебя видеть так, то есть сейчас видите, видно, а, пока я тебя не переключил видно, где маточники да стоят, подогревы включены, о, видите, косит. Ну пойдемте по порядочку. вот, пух какой-то есть, ну вот, о, выглядывает, видите. Вот, ну и там конечно что-то есть. Сейчас мы потрогаем. О! Нормально! Вот они, эти тепленькие, гнездо, хорошее, чистенько все. Вот. Пуху немного, но она считает достаточно. Молодец. Вот. но подогревы включены у меня, <смех>, имеете имейте в виду, да? О, подогревы гнезда. Есть одна, так да, вторая. О, здесь побольше пуху. Вот. Она выглядывает. А, вот они. Тоже тепленькие. Вот они, видите какие. Морда твоя, фей. Покажи мордашку. О. О, тоже. Хорошее, чистое. Сухое гнездо. Оп. Так. Так, дальше пошли. кто вот. что ты выбежала? Так, ну что там у тебя? Уди, не ругайся. О, тоже хорошо все. Вон они даже обрыкаются, эти ну, видные. их О, живчики. вас Двадцать раз. О. Так. Здесь что? тут пух где тут пух-то подруга ты хоть живая ну вот здесь вот вот видите вот что значит мама да ну, всех там